чтобы президент страны Петр Порошенко 7 мая пришел в ведомство на допрос. Об этом 6 мая пишет газета «Украинские новости» со ссылкой на источник в генпрокуратуре. Эту информацию изданию также подтвердил начальник управления специальных расследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк. По словам источника газеты. Порошенко хотят допросить по делу о преступлениях против активистов Евромайдана. Их акция протеста в 2014 году привела к бегству бывшего президента Виктора Януковича и смене власти в Украине. Еще Генпрокуратура хочет, чтобы Порошенко подписал показания, которые давал в ноябре 2016 года. По словам Горбатюка. Президенту семь раз передавали протокол допроса на подпись и напоминали об этом через помощников, но документ до сих пор не подписан по непонятным для генпрокуратуры мотивам. Известно, что тогда Порошенко допрашивали как свидетеля, но подробностей не сообщили. В апреле 2019 года Порошенко сказал что недоволен работой Горбатюка и отдела специальных расследований Генпрокуратуры по делу об убийствах и избиениях активистов Евромайдана. «Я утверждаю, что у этих преступлений нет срока давности, и мы точно должны все сделать, чтобы справедливость восторжествовала, а зло было наказано», — добавил президент Украины. По словам Горбатюка, Порошенко несет ответственность за неэффективное расследование. Из-за проблем в судебной системе и нехватки судей дело осужденных за события Евромайдана слушаются годами. Представитель Генпрокуратуры напомнил, что жалобы следствия на работу судей Высший Совет Правосудия, в котором находятся представители президента, остались без ответа. Еще, по словам Горбатюка, некоторые законы, подписанные президентом создавали основания для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам. Масштабные акции протеста, которые назвали Евромайданом, начались осенью 2013 года. Одной из причин волнений стало то, что Янукович приостановил подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Акции протеста проходили на Майдане незалежности в центре Киева.